Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться интересной и простой идеей для самоделки. Вот что можно сделать из старого порошкового огнетушителя, в моем случае это OP3. Размер самого огнетушителя особого значения не имеет, дальше все сами поймете. Сразу скажу, что никаких инструментов кроме отвертки не понадобится, так как все четко должно подойти, я сам удивился как это просто получилось. Вообще, для начала надо разобрать огнетушитель, вот такой, как у меня, разбирается так. Если будет тяжело раскрутить руками, то зажмите ручку в тисках, струбциной или просто во что-то уприте и открутите. Кстати, желательно убедиться в отсутствии давления в огнетушителе, но это, конечно, на любителя. Емкость убираем в сторону, пригодится для другой самоделки. А далее нам понадобится только ручка. Но на самом деле я погуглил, и она оказывается называется запорно-пусковое устройство. От нее, а точнее от него, мы откручиваем вот эту трубку и прочищаем весь механизм от остатков порошка. Теперь нам нужен шланг и два хомута. Если нет хомутов, то можно заменить их на проволоку. Надеваем один конец шланга на запорно-пусковое устройство огнетушителя, ну или на ручку. а другой конец на водопроводный кран. То есть мы из порошкового огнетушителя сделали водяной. Но на самом деле получился пистолет для полива. Он круче продающихся в магазине тем, что он очень прочный, ведь рабочее давление огнетушителя аж 16 атмосфер, а на стенде их накачивают до 70 атмосфер. То есть, для простой поливалки его прочности хватит как минимум с восьмикратным запасом, он неплохо рассеивает воду благодаря такой насадке, Ну и самое главное его не надо покупать и что-либо переделывать в нем. Напишите в комментариях, как вам такая идея, и может есть еще какие-то мысли, куда можно применить неиспользованную емкость от огнетушителя. На этом все, если понравилась идея, то поддержи меня лайком,